Хотите порадовать себя и родных вкусной колбасой без консервантов и красителей? Тогда воспользуйтесь этим простым рецептом и сварите ароматную колбасу без особых хлопот, будет вкусно. Кто же не любит вареную колбасу? К ней неравнодушны и взрослые, и дети. Если у вас есть время и желание, почему бы не приготовить вкусную вареную колбасу дама? Я надеюсь, что в этом вам поможет мой рецепт, в котором подробно рассказано, как приготовить домашнюю вареную колбасу? Все довольно просто и несложно. Самый трудный процесс формирования колбасы. Готовим. Досмотри видео и я предложу записать список ингредиентов. Мясо перекрутите в мясорубке с мелкой решеткой два раза. Выкладываем фарш в комбайн. Затем добавляем в фарш сливки, соль, сахар, яйцо, мускатный орех. Чеснок и перец, перебьем, перемешаем все блендером или в комбайне до однородной массы. Выкладываем часть фарша на лист пергамента, формируем плотный ровный батон. Заворачиваем плотно, как конфету, закручиваем и плотно завязываем края. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Затем плотно заворачиваем конфеты в несколько слоев фольги, плотно пережимаем и закручиваем концы, можно завернуть в рукав для запекания. Выкладываем колбасу в кастрюлю, заливаем водой и доводим до кипения. После закипания уменьшаем огонь, но чтобы булькало, накрываем, придавливаем колбаски тарелкой, варим около 1-5 часов, затем колбасу достаем и остужаем, только потом разворачиваем ее и заворачиваем в новый пергамент. Вкуснее тем, кто подпишется. Вот что нам понадобится. Мясо, полтора килограмма, любое, но лучше брать смесь говядины и свинины. Сливки, 200 грамм. лицо одна штука. Соль, 1 чайная ложка. Перец черный молотый, 2-3 щепоток. Мускатный орех, 2 щепотки. Чеснок, 2-3 зубчиков, по желанию. Сахар, 1 чайная ложка. Количество порций, 1. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте. Подписка – гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Удачного дня!